Кабина ценится операторами благодаря ее просторности, комфорту и обзорности, которые до максимума повышают производительность и позволяет выполнять работу с меньшими временными затратами. Вход в кабину прост и безопасен. Оказавшись внутри, оператор попадет в одну из самых просторных кабин из когда-либо разработанных для экскаваторов с огромным пространством для ног и ступней. Регулируемое сиденье доступно с механической и опциональной пневматической подвеской. В сочетании с полностью адаптивными джойстиками и подлокотниками делают кабину комфортной для каждого оператора. Удобное сиденье позволяет снизить усталость оператора. Благодаря износостойким и высококачественным материалам достигается оптимальный контакт с сиденьем. Наличие кондиционера воздуха позволяет создать комфортную обстановку при любой температуре. Для наилучшей вентиляции используется множество вентиляционных отверстий, расположенных в различных частях кабины. Уровень комфорта увеличивается благодаря универсальным отсекам для хранения. Конструкция кабины разрабатывалась так, чтобы на оператора оказывали минимальное воздействие вибрация и шум. Оранжевый рычаг используется при аварийной остановке машины, находится в зоне непосредственной досягаемости. Переднее окно легко открывается и закрывается, а боковое остекление и остекление потолка кабины обеспечивают отличную обзорность. Благодаря светодиодному монитору с диагональю 7 дюймов, оператор может контролировать всю необходимую информацию количество топлива, время до очередного технического обслуживания, режим хода, управление скоростью, автоматические функции энергосбережения, автоматический переход в режим холостого хода и автоматическую остановку двигателя. При переходе в режим холостого хода эта функция автоматически уменьшает обороты двигателя в любом рабочем режиме в случае, если рычаги не используются более 5 секунд. Функция автоматического выключения останавливает двигатель, если никакие операции не выполняются более трех минут.